Всем привет! Мы сейчас будем делать это блокнотики. Как с одного листа сделать блокнотики? С серусной бумаги и с цветной бумаги, да? Да. Вот мы только да, потом. Как, Сначала, короче. Да и один, один листок. Один листок отложим, потому что это другие блокнотики будут. Да, это да, чртный. Сразу же. Да. Любой. Да. Ну красный, наверное. Да, Но, Вначале давай. один раз. Делаем вон так, складываем. Ой, бля. Сейчас. Сейчас мы складываем. Один раз вон так. Я только убила давай. Нет, подожди. Чем убивать я тебе тоже сделал один? Еще разкладываем складываем до конца. Потом еще раз складываем. Потом... Потом... Потом... Да. Это такое долгое. Потом... Такое долгое... Потом... Потом... Потом... Потом... Потом... Потом... Потом... Потом... Потом... Потом... И то, так же переделить к готовитам. Да. Мы просто переделаем а? и еще разряжаем. За... Разгрыжаем. А, Чуть, за... Чуть ли не сказала. Это да, прям до конца. Да, да. знаю. А, так я тоже знаю. Так, делаем. Вот так, три нарезика. Вот так. Аккуратно. Так, так раз, разворачиваем. А нет, не разворачиваем, то есть яла тут надрез. Один лист с этого. Ну, не один раз. ну, ты имеешь тут, да? Тут и тут. Угу. Да, посередине два один лист. Посередине, да. Mm. Оригинальные, если что, будет. Нет, они не в 8 классе отведут шоты. Значит, за. Можно давить. Итак. И сидол, а с песком Так, давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Сгибаем. Ровно. переворачиваем потом сгибаем вот так сейчас я несу потом несу потом, потом несу, потом не веду потом вот так и вот так все вот так вот так тебе хотя бы когда то делаешь это лучше тебе снимать. Амина, там посередине мы так делаем, кресик делаем и потом складываем сюс стороны по одному креску. Я просто неровные края разрежу до и все. Это я просто криво руки. Но не кривой руки, просто не старался. Показываю. Показываю. Показываю. А, блин, блин. А, все раз еще мы еще будем все делать всем привет с вами семья кушели и вот мне а накопать копает семья а папа может песенков и давить Капать пока. А я пока снимаю. Вот у нас такие кисенечки. Тве девочки. машек девочка И вот. <с rounds> И у нас Пяша там. А вот у нас Кусик там. И там Пяша сидит. Вот у нас Кусик, Папа, помнишь, меня укусила Курища? Еще потом пяща. Пяша забрал? Да, да. Вот это кривище. Нет кривище. поднимись там Вот у нас такая девочка, а такая девочка, а такой мальчик. И вот такой еще. Я на пяшу похоже, да? Да, на пяшу похоже сильно. У нас еще Маня умела. А, ты спишь сам, да? И вот. А, не то они на да, подними. <свист> а. И вот у нас там, там две там кущи. Давай, я буду сами держать, говорить. И вот мы, погодь, погодь. мы, мы пошли хватит косенков. Сшиваю. Копать снег. Копать снег и там. Миша, это кофейон, кофеймат, мама, кофеймат. Мама пока работает, там дома. они напит, а вот... И там тема тоже, и там... И ты будешь ехать. А знаешь, я не знаю. Привет, мама. У нас писало куда кажутся. И все такое писало. Мама! Папа. Папа! Вот она, дави, вот она, у нас куда ты купался купаться пошла купаться куда пошла купаться давай давай пошла давай давай давай давай давай давай давай давай Да. давай давай давай давай давай давай давай давай вот такой-то вид кияси у нас. А вот... Ай. <смех> я вот в у Там что вот, У Маньки фото. У Маньки, у Маньки. У вот, вот такая мыта. Мама, мама, как мама, Пока-пока. чтобы свои были. Гладьте, гладьте. О, говно! О, говно. О, куда ты прятался? Он тут хочет сидеть. Что Бяша только что свои бурки сидит да и все? А? А что Бяша свои будки все сидит? Да, нельзя. Ну. А. а? Не надо давать теперь ты перед ним сиди. Снег? Да. А нет, давай передам. Давид прыгнул, и мне дотовошу такая помощь. И... Все, пока.